Всем привет! Пока еду, вот хотел пообщаться. Я работаю в интернете, в легальной компании, в сетевой, занимаюсь MLM-бизнесом, компании Jeunesse Global. И часто встречаю в интернете, много общаюсь с людьми и разные люди. В расчете на то, что ну, легко и быстро заработать, предлагают разные проекты. Там, инвестиционные, там какие-то финансовые, пирамидальные схемы. Вот. И я хотел ребята не к вам обратиться. Те, которые предлагают легкий бизнес, большие деньги, с большими процентами и так далее и так далее я хотел э, рассказать поделиться вот с простыми людьми которые в интернете в поиске находятся я хочу вам первое сказать если вы ищете э, легкой работы в интернете да или бизнес легкий какой-то быстрых денег знайте нет ничего э, легкого и простого Везде нужно предложить труд. В любом бизнесе быстрых денег не бывает. Такого не бывает, что ты вложил 100 долларов и тебе через месяц отдадут 250. Хотя тебя зовут там инвестиционный проект, новый, супер-дупер, платят проценты тебе там. Ребята, если бы было так просто, если было бы так просто Вы задайте просто вопрос э, Сами себе И скажите вот, э, Люди, которые зовут вас э, В инвестиционные проекты да, И обещают вам 100% годовых 200% годовых Есть артисты, которые предлагают 1000% годовых Зачем? Зачем им брать у вас деньги? Они вам рассказывают, что они эти деньги вкладывают в какой-то бизнес, в производство там, Форекс, работают на бирже. Ребята, не верьте никому, потому что если нужны деньги, иди в банк, обратись тебе 20-25-30% годовых. Годовых, ребята, банк даст любую сумму. И не верьте тем людям, которые говорят, давай вот проинвестируй, вложи деньги, и ты получишь 100-200%. Если вам предлагают большие проценты, бегите. Если вам говорят, что э, не нужно работать, не нужно никого приглашать, бегите. Если вам говорят, что не нужно э, ничего продавать и нет продукта у нас, бегите оттуда деньги могут создаваться только по системе производства товара какого-либо либо услуги ну, в услугах тяжело есть разные услуги есть давайте скажу если есть товар и производство этого товара и есть конечный потребитель люди которые его покупают и не просто покупают, а еще получают результаты, тогда 100% это легальный честный бизнес. Если это какая-то замаскированная услуга, и вы этой услугой не пользуетесь, а вам говорят, что вы будете зарабатывать только на приглашении если вы увидите, что вы зарабатываете деньги не пользуясь этой услугой, а приглашаете людей и зарабатываете на эти деньги, то есть вы зарабатываете деньги от взносов других людей. Знаете, это финансовая пирамида, которая закроется год-максимум два. Она лопнет, как мыльный пузырь. Вот и все. Поэтому, ребята, в расчете на быстрые деньги... Не приглашая не продавая у нас все просто Вложи деньги и ты разбогатеешь еще не видел ни одного человека такого поверьте везде нужно работать везде вот мы работаем например да есть компания Jeunesse global которая производит продукты мы их реализовываем людям но мы не ходим с продуктами мы их не продаем у нас есть система, которая в интернете. Мы приводим людей на презентацию в эту систему в интернете. Человек, если захотел, заказал себе продукт, оплатил банковской картой и получил продукт. Компания ему сделала доставку. Вот и все. В некоторых есть, у ребят спрашивают, предлагают инвестиционный проект, говорю, а как у вас зарегистрироваться можно? Ну, говорит, деньги отдаешь там наличку. Я говорю, а карточкой можно владеть? Нет, нельзя. Я говорю, а вывод денег на карту? Нет, вывод нельзя, только там электронный кошелек и так далее, и так далее. Тоже бегите, ребят. Бегите оттуда пока не поздно. Не ищите легких путей. Это все обман. Желаю вам удачи. Всем пока-пока.